Пам-пам, друзья, и мы продолжаем. Лэр Суфир, Продолжаем. Я так думаю, сейчас будет какой-нибудь кремачок, потому что у нас тут вот красный качается, что-то происходит. Вот, я в наушниках, так что я... готовьтесь к тому, что я буду орать. Это было... Я ж подавилась. Возможно, это будет очень громко, я вот раз заранее предупреждаю. Вот, я даже вам чуть-чуть звук немножечко увеличила, я так подслушала, что у меня было в прошлый раз, подумала то, что а почему бы мне не сделать чуть-чуть-чуть-чуть погромче. А, ты прокралась в мою мастерскую, опять, последний раз говорю, тебе нельзя заходить в эту комнату, даже если дверь открыта, я это запретил. Это твое последнее предупреждение. В следующий раз тебе придется искать новую работу. Это, видимо, у, -у, -у него какая-то там служанка, которая там что-то уходит, убирает, прибирает, что-то там делает, да? И вот залезает, залезает, да. Заходит туда, куда не нужно. Заходить, видеть то, что видеть, собственно, нельзя. Что, все? Все? А, я, а я как-то уже так привыкла к тому, что ты качаешь, и уже даже не, не обратила внимания. Уже, уже да, вот, перестала обращать как-то реагировать на это. Так, что у нас вот это? тык тык тык тык, -тык. Я не помню, от чего, на что... Вот такое чувство, будто тут какая-то потайная комната. Тут должна быть ручка, ты сейчас возьмешь и откроешь вот эту вот ячейку. Это так вот выглядит прям... Тень, тени как-то так вот падают, странно. Так. туман появился. Это что, это, это какой-то арт? Я не понимаю, это какое-то новое искусство. Типа, откуда новое искусство берет свои ноги? Какой-то арт-объект вон там висит. Вверх ногами. Что это у нас тут? Так, тут, наверное, что-то нет или что-то нет. Мы, мы тут с этим что-то можем сделать? Так, ну это глобус, он крутится, вертится, шар голубой. Это, конечно, все замечательно, прекрасно. А зачем он? А он, кстати, еще... Прислушайтесь, он с таким звуком вертится. Он либо за что-то там цепляется, ну вообще не должен. Либо это вот какой-то код, сейф, еще что-то. Доминошки, кстати. Прикольно. О, Ой. Мы тут залезть, открыть, что-нибудь посмотреть можем? Нет. Ну ладно. Я, я стараюсь просто внимательно все осматривать. Я пытаюсь как-то э все продумать, куда тут что идет, э что с чем связано. Нужно ли нам что-то? Так. Так. Может быть, может быть, я там как-нибудь когда-нибудь, но ну, вряд ли. Нет, я просто подумала то, что может где-нибудь поискать там про прохождение, ну, по потом подумала то, что ну блин это обломается, это, это обломает весь кайф от игры. Вот <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> то уж я же затрогнула, меня кто-то кто-то сбросил. Мне кажется, это поместье мистера Берн, Бернса, блин. А? И он только что нажал на кнопку, меня сбросило нахрен. Тут есть, я не знаю, лампочка, свет, что-нибудь тут... Что-нибудь, где-нибудь залезть, что-нибудь сделать надо? Поискать. Ну, вообще, так-то стрёмно, однако. О, что-то есть. Любовь моя, пусть ты еще не род... Ради... А, это про это ребёнку, господи, это... Они просто друг другу писали о том, что я тебя люблю, люблю, и все. Пусть ты еще не родился, это что? А это про ребеночку, все. Пусть ты еще не родился, я уже чувствую, что ты рядом. Это просто поразительно, поверить не могу, как же мне повезло. Год назад все, что у меня было, это талант и амбиции. А теперь, наперекор всем невзгодам, у меня есть карьера. Любящий муж и ты. Я всегда была чужда религии. Наверное, то, что другие ищут в проповедовать проповеди я нашла совершенствование собственного искусства. Но теперь мне все чудится, что за мной присма... присматривают высшие силы. Однажды мне сказали, что я ни за что не, св... не стану известным музыкантом. Теперь же я выступаю с концертами на самых престижных сценах страны, и они проходят с аншлагом. А еще говорили, что у меня трудный характер, что я никогда не найду свою вторую половинку. Не угадали. Наконец, однажды врач сказал мне, что у меня никогда не будет собственных детей. И вот он, ты, во мне. Наверное, я самая счастливая женщина на свете. Я так тебя люблю. Это, видимо, это записка жены. Ей, видимо, поставили бесплодие, я так понимаю, да? Ну, красивые девушки, да, они все с характером. Это как бы это нормально. Потому что за ними бегают постоянно толпы от них, постоянно кто-то что-то хочет, что-то и надо. И там пытаются их получить и так далее. Ты мне не нравишься. Ты вот мне не нравишься, а тут что? Ага, а вот и вот, кстати, листочки с мышами. Мыши в пыли, даже моих легких, грязь от уродливых грызунов, ее все время много. Так, ну окей, это мы забираем. Блин, я не помню. По-моему, их забирать не нужно. Или нужно? Я не знаю. Я не помню. Это... А, это перевернутая картина. Господи, там внизу голова. Ладно, немножечко пошарахаемся в темноте. Кто-то еще следит все вот так вот за мной. Я тебя тоже вижу. Я вас всех вижу. Я за вами всеми слежу. Ага, я отсюда упала. Все. Мне нужно было немножечко адаптироваться к этому месту, понять, где я, что, ёп, что происходит. Ёп, твою мать! Эх. Я пошла, короче, всем пока. Я говорю, ты мне не нравишься. Это у нас глюки пошли, да? Это понимаю. Но я же говорю, вот перевернутая картина нормально все хорошо ну ка давайте еще мы походим тут вдруг тут что то что-то спрятано интересное что такое обо что я спотыкаюсь все время этот звук от деревяшки такой странный я тут могу что-нибудь подобрать что-нибудь увидеть что-нибудь посмотреть не я конечно а это видимо место чтобы сбрасывать свои картины он сбрасывал свои картины сюда Типа, не понравился ему или понравился, неважно. Он просто открывал себе а, люк и скидывал туда картину. Ну, я вроде я ничего, я ничего не нашла тут. Ну, давайте-то. Пойдем тогда. Уходим. Похромали отсюда. Дохлые крысы. Глюк. Это все глюк. Они растворяются там на полу. Прикольно, однако. Сколько тут всего интересного происходит. Ну-ка. О, еще одна инсталляция. Art Installation. Я не знаю... Это талантливые люди. Что, что от них только не дождешься? Так. Что-нибудь? Давайте, мне интересно. Я, я мне прям любопытно, что-то может происходить еще. Не-не-не. Вроде бы тут, да, он висел? Мелкий. Вот это новая картина получается у нас. Новая инсталляция. Такая вот. Интересная. Так, и доминошки. Тут ничего кроме этого... Чувака... А -а -а, дайте. Д... Ну ладно. Это оно так закрылось. Хорошо. Идем к глобусу. Покрутим глобус. На удачу. Я про в прошлый раз, когда мы его крутили, нас это... Что с тобой? Что с тобой? Я... Глобус вертится, а этот глючится. Тут, тут, тут прямо, да. Тут даже олень в краске. Кукла в краске, олень в краске. Я не знаю, что тут происходит. Ты с кисточками тут бегаешь, я не знаю. Плескаешься. Не? Ничего? Ничего не происходит? Ни вперед, ни назад? Я не помню, что связано с этим глобусом, а я помню, что что-то было. Что-то, мне кажется, было. А, открываем. Ты мне все равно не нравишься. Вот он, он глючится, видите, видите, да? Я не знаю, видите вы это или нет, но оно глючится. Так, ну... А тут что? Ну, ну, начинается. Ну, кстати, вот такой арт мне нравится. Такой нет. Это типа легкий эффект 3D? Или как это понимать? Блять. Фух. Что? Живопись, глубочайшая ложь. О, Поверись слегка налево Да, вот так А теперь замри на мгновение Я хочу правильно передать Прекрасные формы твоего тела <laughs> Так а... А, Я не поверну, да? Или как это переводится? I'm not that around Раунд, раунд Ну ладно. Ну пойдемте. Она не повернет, а я поверну. Или что это? Я-я, короче, я и английский, это вот это тяжелые, тяжелые случаи. А мы бегать можем? Да ладно, мы чуть-чуть мы можем ускориться. И меня это немножечко нач... сейчас заволновало. Мы можем ускориться, это к чему? Это к чему Мы будем бегать? Мы будем много бегать? Тут что-то будет происходить? За нами кто-то будет гнаться? За нами будет бежать картина? Что тут у нас происходит? Ой, я не знаю, что тут происходит Э! Там крыса сгорела Что, еще одна? Чувак, ты куда ушел? Ну, такой себе! Кример! Такой себе, когда ты поворачиваешься и видишь, что сейчас что-то будет! Ты успеваешь как-то даже... Не то, что испугаться, немножечко так, ну... Окей. Сейчас будет, сейчас будет резко, громко и... Ух ты, тут сундучок есть. Я могу стол подвигать? Так, тут повешенные плачущие люди. Хорошо, там сундучок. Я ничего не могу сундучком сделать. Нет. Я тут, походу, ничего. А я могу зажечь? Зажечь. Ты же как-то зажигал. Это же было. Я точно помню. Я не сошла с ума, наверное, надеюсь. С тобой что-нибудь сделать могу? Нет. Ну ладно. Не, я пытаюсь просто сейчас все осматривать хорошенечко, чтобы вот прям все было хорошо, все было нормально. Эй, эй, эй, эй. В смысле? Ой. Это надо было заранее подходить дергать? Эй, алло! Так нечестно! Пизда. я не.. То есть они специально вот это вот завалили, да? Козлы. Вот просто козлы! Ну как так можно? Ну за что? Ну нельзя так! Ну я же это! Ну я это! Я же хотела! Ну я же! <сёк> <сёк> <сёк> Блин, отцой! А! Что я тут под ногами? Прямо, меня теперь это не будет оставлять! Меня это будет в кошмарах мучить и серия! А что там было такое? А что-то могло быть? Ну давай теперь тут, давай меня тут. Пугай! Ветер! Ты, видимо, призыв к окошку подойти, я правильно понимаю? Давайте посмотрим, сейчас мы вот тут все облазим, посмотрим, ну, почитаем. Так, уже а, привет. Что касается твоего предыдущего письма, я уверен, волноваться нечем. Женщина после роду становится странными, гормоны шалят и прочее. Когда у нас родился первенец, помню, Валерия совсем поникла. Я спрашивал, что она хочет поесть на обед, она тут же начинала рыдать. Просто будь рядом, я уверен Все наладится, на этом все знаю Я обещал тебя никак не торопить Наслаждайся заслуженным отдыхом а, Просто знай, ко мне поступает куча звонков Комиссионные раздают направо и налево Ты просто на расхват, мой друг Может, стоит начать ковать железо, пока оно горячо? Но семья, конечно, превыше всего Ваш друг и агент Томас Калдвелл Кал Калдвелл Ага то есть у жены там послеродовая депрессия, я так понимаю, правильно? Послеродовая. Да, бывает такое, организм перенес огромный стресс, поэтому все там. Это даже не то, что ее плихоть какая-то, еще что-нибудь. Это именно тупо организм. Так. Ну, давайте подойдем как кошку. Даже если в прошлый раз что-то было, нам написано, правильно? Я как-нибудь могу туда пролезть, посмотреть? Ну, аллей! С ноги! Хоть! Ну, ладно. Не можешь кидать своим протезом, ну и не надо. Не очень-то и хотят. Ш ага. Это, типа, намек на как раз деп депрессию, да? Вот это вот. Там шепот, и тут женщина плачет. Это что? Опа, привет. Нам пора поговорить. Тебе так не кажется? То есть, я так много раз видела тебя в своем доме, но никогда не решалась так вот взять и подойти. До сих пор. Это любовница, типа? Ну, типа, он познакомился с соседкой, я так понимаю. То есть это какой-то огроменный дом, в котором они живут. Там какая-то часть живет. Ну, то есть они живут в одном там, скажем, крыле, там какая-то часть соседей в другом крыле. Ну, иначе, как они слышат, что эти там срутся. То есть у нашего художника еще и любовница нашлась, помимо жены. Правильно? То есть у жены там после родовая депрессия началась все дела, и... Художник забухал. э, Жутко. Э, художник у нас забухал и пошел по бабу, короче. <laughs> я так понимаю, тут эта развилка пошла. Да? Да, развилка? А, нет, тут закрыто. Ладно. Там закрыто, все хорошо, я тогда иду сюда. Там закрыто. Если что, я проверяла, там закрыто. Так, ну я так понимаю, тут опять кры крысы-мыши пойдут. Побегут, да? Ну, наверное, чтобы а, открыть какую-то другую дверь, надо было что-то сделать. Я уже, наверное, это что-то не сделала. И, скорее всего, я уже что-то просрала. Какой-то из концовок уже всё. Мне кажется, это тут капец. Всё, Алис. Алис! Уже поздно что-либо менять. Поздно меня ругать. Я уже все. Смиритесь. Просто смиритесь со всем этим. Деваться уже некуда. Да перестань ты по стеклу ходить. А хотя что тебе там? У тебя там протез, он не чувствует боли. Нормально. Ладно, шаркай, шаркой по стеклу. Ну опять за меня дверь закрывают. Закрывают прям вот напрочь. Мне показалось, кто-то там пошел Еще куда-то что-то произошло Кухонка Так, меня привели на кухню Яблоко Это все глюки Это все глюки Делаем вид, что мы ничего не заметили Ничего не происходит, все в порядке Все в порядке, все под контролем а, рубленые мыши Мохнатые хрупкие тушки Берут меня на измор Вечно будто с чумою Прикол Нашла, что-то смотрите-ка Так, нет Нет, нет, нет, нет нет, подождите, подождите, подождите Я сейчас никуда не пойду Я сейчас не буду открывать двери я чуть-чуть попозже подойду, вы, вы подождите уж Уж как-нибудь подождите, секундочку Закрыто, не видите, закрыто Все, тихо Все же, видите, в порядке, да, все Ну яблочко выпало, ну подумаешь вып... Мне показалось, что-то есть Выпало яблочко из картины Ну бывает, бывает Это такая вот фермочка наша. Хочешь пожрать, вон бери из картины, доставай. Что вы думали? Так, ну, так много яблок не нужно. Рисовать, что ли, яблоки? Нет, конечно. Есть яблоки надо. Что, ничего больше нигде нету? Никаких этих самых карточек, еще что-нибудь. О, господи! Так, я по... Я открыла дверь, подождите. Ебать, страшно. Ладно! Я просто там ни... вообще ничего не вижу. Ну, давай, жги! Ммм, <смех> вкусняшка! О да, детка, накорми меня, накорми меня полностью! О, там что-то есть, ну-ка. Сначала искал холст. Необычный холст. И надо было найти нож. Не тот, которым режет хлеб. Нужен был острый, как бритва. Так что я в конце концов взял бритву, а потом... Осторожно срезал кожу. Выпивка помогла унять дрожь в руке. Хорошо, тогда вопрос, чью кожу ты срезал? Что? Там что-то... Я пошла! Я пошла! До свидания! Страшно, блин? А? а вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот эти вот крысы, вот они висят, да? Ебать страшно! Это что? А, это фотографии, так, эту мы нашли! То есть, мы ее нашли, но не забирали! Записки тут у нас получается! Что еще? Все. Ну, блин, ну вот это все листать это, конечно, такое себе развлечение. О, что-то еще. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, дыши глубоко. Помни, ты профессионал. Всего несколько первых мазков. Потом можешь на напиться в стельку. Что в этом сложного? Действительно. О, что тут? Э -э, непонятные сны. Непонятно ясно <смех> что... Тут, тут что-то тоже вот Точно помню Тут что-то должно быть Яблоки опять покатились Какие-то яблоки Так Ненавижу Даже сейчас потерянным ты это заслужил Закончу ее Ну да, я судя по всему Иду по плохой концовке Ну короче, все Смиритесь с этим да, плохая, да. Если темный тона, то это плохая концовка. Фламинго, точно. Если идет розовый фламинго, значит все плохо. Розовый фламинго. А вот и открылась, да, да. Это как раз кусок кожи у нас получается. Я не знаю, как идти по хорошей концовке, понятия не имею. Может быть, я изучу там какие-нибудь другие там видосы, но это уже будет потом, после того, как я пройду. Может быть... Возможно, не знаю, если меня хорошо попросят, <с> если прям очень хорошо у меня попросите, я попробую просто показать моменты, вот эти вот поворотные моменты. Ну, буду пер перепроходить игру, так скажем. Просто сделаю нарезку из тех самых поворотных моментов, где мы идем на хорошую концовку. И покажу, что там будет получаться на картине, если мы будем делать хорошую концовку. То есть, если будут какие-то изменения, я буду их, соответственно, записывать. Но это как вариант, это так вот, теория такая. Если вы захотите, как бы, пишите. Там уже с, с вами потом решим, надо, не надо так делать. Если захотите, то как бы, сделаем. Я изучу вот этот весь вопрос, запишу что-нибудь, там, нарежу вам, нафигачу. Ну, я предупреждаю, это будет не быстро в любом случае. Потому что это нужно игру пройти, это нужно нарезать, это нужно все дело склеить, прендерить и так далее. То есть, это все будет делаться не за один день, и когда это может все выйти, неизвестно. Вот, поэтому... Еще неизвестно, захотите ли вы это все делать. Так, это нужно куда? В другую сторону он не поворачивался, говорю сразу. Я пыталась, он не поворачивался, не крутился, ничего не было. Вот. Так что смотрите, проверяйте. Так, у нас мы видим только. Во-во-во, там кто-то пошел, кто-то пошел, кто-то пошел. Смотри, смотри, смотри. То есть э, все зависит от вас. Там что-то было написано. Мы проехали два этажа наверх. Хорошо. Ну давай, открывай. Погнали. В наших городских. Дали дверь такая размазанная Так закрыто Ваза Ничего нету Окей, на Закрыто Закрыто Ну что такое? Понятия не имею, где тут могут быть развилки, если тут все. Приоткрыто опять ты волосатый ребенок что у нас тут ну ладно давайте закроемся я закрылась блять какой стремный сука это, это, это стул для чего это просто ты сидишь смотришь на своей картины и фигеешь с того что тут происходит ну, в принципе, я могу тебя понять. Так, уважаемый господин, я понимаю, что вы расстроены, сочувствую вам и вашей супруге, но я должен категорически заявить, что не желаю в дальнейшем получать от вас по этому поводу письма. Пересадка кожи процедура невероятно трудная, неизбежно связана с рисками неудачи. Заявляя подобное, я уверяю вас, что я и мои коллеги из Святой Анны приложили все усилия, чтобы гарантировать положительный результат для вашей жены. Лично я считаю, что мы сделали все возможное, если брать в расчет степень повреждения тканей. Вы, конечно, имеете право на собственное мнение, и я понимаю ваше разочарование. Чего я не понимаю, это как в исправлении данной ситуации могут помочь э, ваши гневные письма, которые вы шлете мне и моим коллегам. Как я уже сказал, я представляю, какой стресс вам пришлось пережить в недавнее время, и потому не буду выдвигать против вас обвинения, если вы воздержитесь от любой дальнейшей переписки». Я прямо вам заявляю, что не потерплю дальнейших угроз по отношению к моему персоналу, семье или ко мне самому. Если захотите прибегнуть к помощи психолога, мой ассистент да даст вам адреса нескольких специалистов, которые помогут вам пережить это трудное время. С уважением и на наилучшими пожеланиями вам и вашей жене. Уильям Хэгрин, доктор медицинских наук. Короче, жена обгорела. Я так понимаю... В какой-то момент все стало совсем совсем плохо. Опять улыбаешься, ты улыбаешься. Мне прям бичнее не могу. Вот эта морда, она ужасная. <звы> Это жена играет, да? Так, тут шепот какой-то стоит бешеный. Не открывается. А, нет, открывается, это ведьма. Почему-то остановилась? Такая чудесная мелодия. Дорогая, прошу, еще немного. Только дорисуй вот эту вот часть. Ну, не заставляй меня умолять. А что, перестал играть? Я подумал, сейчас я под, подниму голову, и она уйдет. Что это? А, это типа пожар. Пожар все плохо. Все плохо, мы все умрем. Пожар. Ну, мы что-нибудь можем с этой картины сделать, нет? А там что-нибудь появилось, ну-ка. Мы что, закрыть теперь не можем? Закрыли, открыли. Не, ничего нету. Нигде ничего нету. Ни с какой стороны снять мы ее не можем. Я просто на всякий случай это все дело проверяю. Так, и теперь обходим. Обходим это все дело. Так, тут мы были, там мы были. Где мы еще не были? А, а лифт разве не там где-то был? Не, не, не, не, не. А вон там вот лифт. Это мы в дальней... самых дальних комнатах были. Так это не открывается? Я ничего нету. Ничего нету! Ничего не вижу. О, от, от, от, от, от, открылась! Дверь открылась! Так. А, это у нас шкаф получается. Что-нибудь есть тут? Я ничего не вижу. Точно? А нафига она когда открывается? Так, там костер горит. Возможно, там пожары, мы не пойдем в пожар. Мы пойдем сюда. Что у нас тут? Тут у нас лесенка наверх. Так. Возможно, у нас просто... А, тут закрыто, господи. Я подумала то, что еще одна развилка... Этеть! <связать> <связать> Все горит! Мы горим! Все плохо! Мы провалиться можем? Так, там сжигают мебель, ну-ка. Ага, фотография еще одна. Это типа я и жена. Ну, насколько я понимаю это все это, это, это, это так тут ничего нету вдруг там фотокарточки крыс не ничего такого так, и провалиться мы не можем всё. и тут еще дверка есть ну попробуем сейчас до да, к дверке сходить я просто проверю тут каждый угол каждый пиксель Он у меня будет под сомнением то это что вот так вот, да, каждый пиксель, я говорю Каждый пиксель, под сомнение Но я могу что-то упустить Говорю сразу Так Я пыталась прислушиваться, откуда идет звук Так, до свидания до свидания До свидосы Точно? Все? Все я ни при чем, я ничего не видел, все Я этот сундук не трогала Ничего не знаю Мы что-нибудь взять тут можем? Это что такое вообще? Что это? Какой-то инструмент? За окном ничего не происходит Тут мы ничего взять не можем Ладно, пойдем дальше Ну, идем Открываем. Так, ну давайте смотреть. Что еще? Так, мы тут были, да? Нет. Этого я не помню. Ш да что вот это вот? Что вообще происходит? У вас тут видно вот это? Да, видно. Что вот это? Я не понимаю. Какие-то глюки, реально? Сильные. Спец. Следующий список представляет собой собрание наиболее распространенных симптомов шизофрении. Несмотря на то, что обычно такой диагноз ставит в возрасте... 15-25 лет известно, что расстройство также может затрагивать пациентов старшего возраста. Обратите внимание, что данные симптомы характерны не только для шисофрении и не должны никоим образом рассматриваться как безусловное доказательства данного недуга. Чтобы получить точный диагноз, обратитесь к, к квалифицированному специалисту, например, к психологу или психиатру. А, бессмысленное выражение лица, взгляд в никуда. Да. Непроизвольные движения мышц на лице. Да. Бессонница. Никогда не замечал, <с> Странные жесты и позы. У меня всегда такое было. Я сейчас не странный позже сижу, у меня нормально сейчас. <с> <с> Неспособность получать удовольствие от деятельности. А, а, Неспособность получать удовольствие от деятельности. Определенно. А, деперсонализация. Что это вообще такое? Неуклюжие, нескладные движения. Может, из-за несчастного случая. Склонность к гневу, раздражительности. Скорее, пассивно-агрессивный. Недостаток мотивации. Да. Суицидальные наклонности. Такие вопросы. Ну, что? Суицидальные наклонности? Погнали дальше. Ну, разве у шизофреников есть суицидальные наклонности? Прям что-то как-то... По-моему, нет. Они... По-моему, себя что-то не отдают в этом Особо сильно Что, что ты там пищишься? Так У нас есть, я так понимаю, несколько путей Там мыши Я вижу Эту самую Для мышей хрень Но там все завалено Тут... Тут там прохода нет, я так понимаю А вдруг есть? Тут тоже проход завален. Тут что, я не... Я не... А, тут что-то есть. Что? Решайся! Что-то там про твой разум. Make up your mind. Не понимаю. Что это? Про пройти тут нельзя. Ну-ка, включим свет. А -а. Проход тут завален, он не, он не это... Перешагнуть не может, у нас проблема Хьюстон, у нас промежность. Ну, пойдемте туда. Так, тут шкаф. Шкаф. Шкаф такие встроенные, прикольные. Хрен заметишь, блин. Что у нас тут? Тут записочка какая-то... А, не берется. Тоже не берется. Туда я не пойду, меня это делать пугает. К, к мушам я не хочу. Зато тут, вон, уютно, хорошо. Это тоже, это вот а, наше любимое место, где арт-объекты у нас а, раскиданы везде. Так, там олень. Ладно, давайте подойдем. У нас же ведь каждый пиксель под прицелом. Ладно, ничего тут нету. Нас никуда не пускают, туда нас не пускают. Нам не, не, не разрешают туда пройти. Ну, не разрешают, так, ну и хер с ним. Посматриваем, что есть Так, сразу нужно все открыть Потому что, блин, потом Мы прекрасно знаем Могут что-то завалить И мы ничего не увидим А где доминошки мои? Так, включаем свет Чтобы все было хорошо видно Что еще? Покрутить обязательно для... На удачу покрутим Так, ну-ка, давай-давай-давай Смотрите, медали какие-то там Что это все значит? Там медали, фотография есть какая-то, смотрите Ну ладно Опять костер, все дела Я надеюсь, Алиль на меня не упадет Если я подойду Крысы оттуда не выбегут. Так, открываем. Опять погнали шкаф. Ну, началось. Кто-то кого-то жрет. Погнали. Ладно, вот, идем. Ну, ладно. Проходим. Да что же опять-то все взрывается? Не пойми, что происходит. Кого там? Не поняла я. К... Ой, ёп твою мать а, Стоп, не пон... Подождите А чё это тут? Опа Опа, опа, опа Опа Это где-то код надо найти? <реклама> у меня просто там на заднем плане сейчас истерика опять у животных. Я у, у, смотрю на ползунок, чтобы вам не было слышно. Сравниваю. Проверяю. Так, где-то должен быть код. Тут что? Тут ничего. Где-то должен быть код. Да. Надо смотреть. Надо внимательно смотреть. Так, глобус! Глобус! У тебя ничего нету? Никаких кодов? Ну-ка. А мы на сухо открыть не можем? Так, тут ничего. Тут наверняка что-то где-то. Может, на стенах где-то что-то написано. Я просто боюсь на самом деле выйти из этой комнаты. О! 165. Замечательно. Нашли. 165, 165, 165, 165. Так. 1 6 И вот в эту сторону. Ой. Промахнулась. Ну, тем не менее, открыла. Ладно, это как-то странно вышло. Мне кажется, я что-то неправильно там крутила, сделала, но тем не менее открыла. <с> не знаю, как это получилось. Ну, в общем, я взяла какой-то ключ. А ключ от чего? Так, там дверь завалена. Задвинута даже, я прям сказала. Вот это сейчас хорошо. Ключ. От чего ключ? Ладно, исчезнет, узнаем. Ключ. Так, это не отсюда ключ. Вот отсюда. Это, видимо, одна из развилочек, да? 26 марта. Ладно, попробую еще раз. Наконец-то у меня получилось немножко поиграть. Если неловкое бряцание по клавишам можно назвать игрой. Не буду врать. Я с ума схожу от того, что не могу полностью контролировать свои пальцы. В любом случае, у меня тут уже... В любом случае, меня тут же отругал мой любящий муж и сказал, что мне нужно отдыхать. Я знаю, он желает мне лучшего. Но как мне станет лучше, если ничего для этого не делаю? А хуже всего то, что я учуяла, как от него пахнет спиртным. Боже, пожалуйста, только не это, только не снова. Хм, любящий муж опять бухает. Вот что я тебе могу сказать? Очень часто бывает, что люди, сталкиваясь с таким стрессом, начинают бухать. Это, конечно, отвратительно. Это тянет на дно просто вот всех абсолютно. Всех, кого окружают. Э, те, кто окружает этого человека, просто всех тянет на дно. Абсолютно всех. Так что, блин. Тебе, как жене, я, не... я прям сочувствую. Потому что из избежать вот этого вот влияния. Ним, с ним быть под одной крышей? Э, а что так редко, дерзко, я не понимаю. Быть под одной крышей с кашом, это такой себе, конечно. Я, я просто полить не могу. Это он себя рукой, типа, закрывает или... А, там, это вот это вот ше... Короче, это одно лицо наложено на другое лицо. Я с этим все понятно. Так, что тут? Давайте, давайте, давайте. Открывай, открывай, открывай. Еще пониже. Да, вот еще пониже что-то есть. Ну, там нет, ничего нет. Так, это мы открыли, это мы осмотрели. Каждый пиксель тут. Веревка. Веревка. Повеситься кто-то там решил, или что это? Для чего это? Ну-ка, ну -ка, ну -ка, ну ка ой ой Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну-ка, поковырять ты ее можешь? Там что-то есть внутри? мне кажется. Там что-то есть. Ну-ка. Что у нас дальше? уи А, вот это место я помню. Это, это, это, это зеркалье такое. Яблочки винишка, опять алкашка. Это необратимо. Это необратимо, это необратимо, это необратимо Это, короче, нам нужно войти сюда Интересно, а если мы жопы туда войдем? Ну-ка, вот так вот сейчас Подождите, просто интересно, да Окей Ох Там скукожило стол Там все скукожило Необратимо То есть мы пройти обратно не можем, да Идите, веселуха. Ага, у нас проход туда дальше. Да, сейчас давайте осмотрим хорошенько. Вдруг что-то интересное тоже найдем. А мы спички собирать не можем? Нет, не можем. Покрутим на счастье, на удачу. И пойдем. Падаем, падаем, падаем, пойдем. Ладно, кричаем. Страхи. Дальше продолжаем. Так, тут что-нибудь есть? Я знаю. Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Держите собаку, пожалуйста, на привези. Судя по голосу, это не маленькая собачка. Ёб твою налево. О. Oh за что? что? Что тут? Это собака из ада. У -ху -ху -ху. А мы что-то открыть можем, смотрите-ка. А, тут еще вот этот... Гуд был. Хороший мальчик. Ну-ка, ну-ка. Дорогая, помнишь, ты говорила, что неплохо бы завести кошку, чтобы ребенку было с кем поиграть? В общем, я купил dog. нам собаку. <связь> Охренеть ты. Ого. <связь> Отлично. Жена просит купить кошку. Муж в итоге покупает собаку. Шикарно. Шикарное решение. Отлично. Прям гений. Да. В чем логика? Дорогой, давай купим кошку нашему ребенку. Хорошо, дорогая, я купил собаку. Да-да-да, <свеч> <свеч> да-да-да-да-да, да да я купил собаку. Ой, какой ты молодец. Я, не, я просто не могу, я с этой ситуации. Свечку ты не зажжешь? Ничего нету, что? Ты, ты этого хотел? Наверное. У меня тут, видимо, какая-то амнезия, я ничего вспомнить не могу. Я вообще не понимаю, где я нахожусь, что происходит. Что это? Новую картину некогда великого художника смеяли в галереях. То, что мы сегодня увидели, хоть не имея совершенно никакой ценности в художественном плане, возможно, будет любопытно изучить психологам. Такие резкие слова мы услышали не от Каоинов, как от Джейсона Хьюса. Знаменитый критик одним из первых оценил работы, и его похвала способствовала ее потрясающему успеху. Когда его спросили, заслужила ли картина такой группой критики, особенно в свете недавних трагических событий, Хьюс ответил, наша работа критиковать искусство. А не осуждать художника. Этот человек недавно прошел через многое. И это, видимо, на нем сказал. Все же, если мы пром промолчим и притворимся, что можем, хоть и с натяжкой принять подобную работу, это сослужит плохую службу само самому художнику. Остальные критики были чуть терпимее, потому как. Как? Как. У художника нет ноги. Жена там вообще погорела усиленная, я так понимаю. Там аж вплоть до пересадки кожи доходила я... Так ведь все было? По идее, да. Что такое? Что было? Здрасте? Вам уступить дорогу или как? Вот, пожалуйста. П Проезжайте. Проезжайте, пожалуйста, мимо. До свидания. Я пошла. До, -до, -до свидосы. Мою мать, <св> она не открывается, меня не выпускают отсюда. Меня преследует коляска, что, что, что с этим делать? А, а это типа это моя коляска получается, да? Ведь получается у меня ли... художник наш лишился ноги получается, правильно? И значит какое-то время он ездил на коляске, да откросишь же ты, пожалуйста! Так, сколько там времени. О, пора тоже закругляться потихонечку. Наконец, да, да. Хо-хо-хо, что-то новенькое. Такой картины я не помню. М возможно, она была, я просто тупо ее не, не помню, банально. Так, я сейчас тут опять, что, 500 комнат, наверное, они все будут закрыты. Раз закрыты, да. Тут, наверное, будет тоже закрыто. И тут, конечно, закрыто. Сейчас мы все пройдем. Где-то может быть будет открытая комната. А, тут одна. Все. Окей, ладно. Здрасте. Так надо закрыть тебя, короче. Так, подойдем, посмотрим. Хорошо, давай посмотрим на тебя. Ёб твою мать. О господи, ладно, давайте тогда на этом. Да? Да. На этом заканчивается. Спасибо большое, что были со мной, что смотрели меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, будет интересно их почитать. Заходите в группу, может быть, там что-нибудь будет. Может, там. Короче, спасибо большое. Все, всем пока-пока.